Сигнал многообещающий. Короткий. На улице темно. Будем копать. По крайней мере, коробки. Может быть, а вдруг? Всего на самом деле много обещающий. Я даже с первого раза Во! Выкл... Сейчас иду, иду, иду, иду, иду, иду. Вижу, вижу, вижу, вижу. Она красавица. А тебе показываю. Ну, кто это? Да кто знает. А переверни. Давай, пальчиком тихонечко. Скорее всего, две копейки пчелка по размеру. лежал в хорошем месте. Не, какал. Тереть не буду. Значит, до дома вмыло. Да. Да. Всего поздравляю, что счету счет открыл. Молодец.